Всем привет, меня зовут Оксана И я сегодня стала победителем конкурса художников на странице Art. Огромное вам спасибо, Арт за такую возможность поучаствовать в вашем конкурсе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 потом будешь их подрезать, если он. глаза закрыты? Балдея. Конец победителя аккуратно. А? Да. вау не с таким <сёк> <сёк> <сёк> Спасибо, WowArt, за возможность поучаствовать в конкурсе. И главное, что я победила. Я так сказала. Всем привет! Меня зовут Оксана Кученева, и я стала победителем конкурса, где выиграла моя картина я очень рада, я безумно рада, и огромное спасибо за такую возможность странички Вау-Арт, wow спасибо огромное.